Вот Харькова, за поселком Песачин, южнее Коротыча, производится вырубка леса. Очевидно, ну, возможно, плановая, но на соседнем участке должны были сомкнуться кроны, который был вырублен лет пять назад. Они не сомкнулись. Я это покажу позже. Ветки жгут, множество кострищ. Еще не все бревна вывезли. Вот бревна, вот такой лес. Очевидно, он у них считается больным и подлежащим санитарной вырубке. Вот такого качества леса они рубят. коды наносят, но не на все бревна, вот на этом например нет штрих-кода, и надписи тоже нет. Здесь тоже нет. И здесь нет, и здесь нет, а здесь есть. Наверное, очень хороший метод украсть половину леса. Вот Пару бревен с этикетками. Бревно без Тоже бревно с лыбой и без. Чтобы удостовериться, что нет лыбы с другой стороны, идем на противоположную сторону. Ага, на этом бревне лыба с противоположной стороны. На этом тоже. Но на остальных бревнах, которых, которые лежат в этой стопке, нету лейб с этой стороны. Соответственно, те, что были с той стороны без лыб, остальные они без лыбы есть. В общем, большинство с лейбами, но не все. До сих пор домицы кострища, кто его напишил. А дым идет. Сжигали ветки. Вот везло много бревен. Еще одно кострище. Здесь, очевидно, было много веток сожжено, целый кратер. Вот, паре километров от Харькова. Может не в паре, но в пяти идет уничтожение леса. Кому-то очень сильно нужны деньги. Отдышать а харьковчанам не нужно. Осень выдалась сухой и который уже которую неделю город в Смоге. Они дожгли. Еще одна кострища. Больше десятка кострищ таких не менее трех метров в диаметре Кроны должны были на, на соседнем участке сомкнуться, чтобы этот участок законно было вырубать. Сейчас посмотрим. Разве что, может, кроны бурьянов тут сомкнулись? Но ну, не более того. Действительно сомкнулись кроны на том участке, который более 10 лет назад следующий был вырублен. А на этом и близко этого нет. Вот Это предыдущий участок жидкая поросль, с выросшими вырубленных в деревьях лет пять назад, но кроны абсолютно не сомкнуты. лес легкие нашего города постепенно превращаются по крайней мере записоччином пусть не в коттеджные поселки но в саванну вот сплошной бурьян одиночные. Кусты, ну по виду как кусты, деревья начинают расти из пней вырубленных деревьев. А подавляющее большинство это просто бурьян. Никаких крон, сомкнувшихся, ничего. Подобного нет.